Фраза девушки, которая уложила весь автосервис. Я даю в зад, но у меня лампочка не горит. Ответная фраза, от которой все легли. Понятно! А с машиной-то что?